Если машины когда-нибудь поработят мир, то я уверен на 95 что в первых рядах будет ехать эта машина. Она выглядит чуток нелепо, но все равно задумка интересная. Тачка ездит при том бодренько, но на совсем необычных колесах, на гусеницах. Но честно, глаза режет. Думаю, намного лучше такая машина смотрелась бы на обычных колесах. Полученный вариант выглядит как попытка пришпандорить рулевое колесо к обычному велосипеду. Ну, надеюсь, вы поняли сравнение.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 А еще хочу сказать, что красный цвет просто бомба. Хотя он тут скорее какой-то бордовый, но это даже не так важно. Заднее колесо скрыто какой-то странной конструкцией. Честно, даже не понимаю, для чего она здесь. Какую роль выполняет? Просто посмотрите на этот классный лимузин. Его оттенок просто бомба. Какой-то ярко-зеленый цвет, напоминающий траву. В общем, по цвету он отлично впишется в атмосферу лета, тепла и купания на речке. Дизайн лимузина выполнен в синем цвете. Да, это просто какие-то абстрактные полосочки волны, но выглядит же круто. А еще у лимузина регулируется посадка, то есть вы можете сделать его ниже или выше по своему усмотрению. Даже не знаю, для чего нужна эта функция, но раз есть, то почему бы и нет. Кстати, у лимузина большая вместимость, так что можно кататься на нем с друзьями и круто проводить время. А за счет открытого верха, имея в виду, что у лимузина нет крыши, вы можете даже привстать на ходу и просто радоваться жизни. Господи, до чего дошел прогресс! А мы когда-то удивлялись гироскутеру и колесу. «Ребят, у нас тут ховерборд, ау!» «Блин, да чего же классно он выглядит?» «Он вроде как машина. Точнее, часть от нее. «Ну смотрите, здесь есть фары, часть салона, какое-то управление, часть капота». «Похоже, кому-то было лень сдавать металлолом». «Короче, штука нереально странная и необъяснимая. Правда, технология будущего». «Я даже не могу понять, как этот ховерборд передвигается. Там есть какие-то колесики? «Это магия? Он левитирует?» Нет, серьезно, из-за того, что вся конструкция опущена практически на уровень земли, ни черта не видно. Вот и бомбезный Мерседес подъехал. Мне реально понравилась эта машина с первого взгляда. Надеюсь, вы сможете разделить мою точку зрения и тоже оцените это чудо. Просто посмотрите, насколько же она классная и яркая. На такой машине реально можно свалить из города и начать новую жизнь. Уж настолько здоровски она выглядит. Яркий красный цвет отлично контрастирует с черной обивкой салона. Чтобы машина быстро ездила, ее нужно завести. Вы точно поймете, как это сделать, если откроете багажник. Я считаю, что к созданию «Мерседеса» отнеслись серьезно, как будто они делают машину для реального вождения на дороге. Этот мотоцикл посвящается тем, кто уже добился в жизни всего. Ведь он так и кричит о том, что на нем едет успешный человек. Достаточно массивный мотоцикл точно сможет подчеркнуть статус и достоинство своего владельца, выделить на фоне остальных. Кстати, сидушка, судя по всему, невероятно удобная, ведь она обита чем-то приятным на вид и очевидно мягким. Мотоцикл реально прекрасен по всем пунктам, это заметит каждый. Кроме того, на нем можно нехило так погонять, ведь 200 км в час – правда не детская скорость. Не рекомендую, конечно, выжимать педаль. Это небезопасно и откровенно страшно. Появляется риск упасть с огромнейшей скорости и что-нибудь повредить. Однако вы можете выбрать более безопасную езду и спокойно кататься без вреда для здоровья. Ух ты! Нет слов, одни эмоции. Просто посмотрите на эту штуку. Она реально впечатляет всем. Блин, я видел что-то подобное, но это было намного меньше. Взгляните, оно не едет, а как бы идет.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 Для любителей экстремальных развлечений представляю вот такую крутецкую тележку для дрифта. Красный, самый опасный и яркий цвет, который отлично характеризует такой транспорт. На самом деле, можно весьма безопасно покататься, если разобраться с управлением, а на это, судя по всему, нужно не так много времени. А так, тележка безумно крутая, ей точно понравится любителям чего-то забавного и яркого. Только нужно быть очень аккуратным с рулем, поскольку он безумно чувствителен к хоть каким-то касаниям. Сантиметр влево, и вы уже едете куда-то в другую сторону. Кстати, и крутиться можно с помощью того же руля. Ого! А вот эта штуковина реально классная. Мне даже кажется, что на ней можно участвовать в каких-нибудь гонках. Не знаю, как этот вид транспорта называется, но он нереально крутой. Эта штука имеет три колеса, переднее самое большое, задние же равны по диаметру. Посадка достаточно низкая, руль расположен выше сиденья. Возможно, это нисколько неудобно, но это не так важно. Кстати, на этой штуковине можно дрифтовать от души. За счет колес такое движение достаточно легко осуществить.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 В основном в машине преобладает белый цвет, чуток разбавленный всякими надписями и полосочками. Кстати, здесь все эти вставки вписаны достаточно грамотно, потому что обычно надписи реально дешевят любую вещь. Но здесь все получилось как-то наоборот. Сиденье выглядит достаточно удобным. Оно расположено близко к рулю, поэтому ребенок точно достанет. Мне нравится сама форма этого авто. Она великолепна. В какой-то степени напоминает спорткар, но это совсем не он. Наверное, этот автомобиль один из моих фаворитов. А что думаете вы об этой прекрасной тачке? Обязательно поделитесь своим мнением в комментариях. О, прикольная штука, я бы прокатился. Короче, это велосипед в виде одного огромного колеса. Прикол в том, что вы крутите педали как-то полулежа, и это не совсем велосипед. Только не могу понять, насколько там вообще безопасно лежать. Не вижу даже никакого ремня или чего-то подобного. Кстати, балансировать на таком велике, наверное, сложно, поскольку колесо достаточно узкое. Не знаю, лично для меня что-то такое – темный лес. Как вообще это колесо работает? Чем их там не устраивают обычные велосипеды? Блин, я реально не понимаю сам механизм. Там же по сути должно крутиться колесо, но, судя по видео, крутится сиденье. Если вы поняли принцип работы, то напишите об этом в комментариях, пожалуйста. Это танк? А нет. А что тогда? Вроде и гусеницы есть, и обычные колеса. Выглядит мега стильно, прям таки очень. Черный цвет, этот огромный крест на машине. Такие колеса прям нагоняют ужас. Я так понимаю, что это какой-то полугусеничный ход рот, ну если это можно так назвать. Он представляет собой что-то в стиле 20 века: трубы, всякие механизмы на виду, интересные шины все это выглядит превосходно. Кроме того, у машины открытая крыша. Внутри все та же атрибутика войны, смерти.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 Бэтмен, конечно, на таком не ездил. А жаль, такой мотик реально покруче бэтмобиля. Массивные колеса, красная подсветка, внушительные габариты. Все это безумно пафосно, нам такое подходит. Выглядит, правда, очень классно, прям такой мотоцикл для плохих парней и девчонок. Мне нравится, как здесь оформлено переднее колесо. Оно по бокам покрыто какой-то пластиковой штукой, а вот заднее оставили без обмундирования. Да, мотик реально классный, Но ну, лично мне зашел. Надеюсь, что вам тоже понравится этот байк с нереально крутым дизайном, ведь мы спешим перейти к следующему, заключительному мотоциклу. А зачем такой большой? Господи, вы серьезно? Я все понимаю, но это уже реально гигант. Человек на таком мотике смотрится просто забавно. Да даже на фоне этого чуда транспорта человек среднего роста будет выглядеть безумно маленьким. Чтобы вы понимали, чтобы оказаться наверху, водителю нужно сесть на специальную сидушку, которая и поднимет человека наверх. Блин, я серьезно, какой гений делает вот такие огромные запчасти на всякие мотоциклы? Это же, наверное, очень кропотливая и долгая работа, в особенности это касается всяких движков и прочих частей со сложными механизмами. А управлять таким мотоциклом вообще удобно? Мне кажется, что да, потому что водитель очень неплохо держится. Блин, управлять 13-ю тоннами, это нужно уметь. Но, кстати, выглядит все равно прикольно. Возможно, я бы прокатился, если бы была такая возможность.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 Просто посмотрите на эту крошечную конструкцию. Неужели она выдержит человеческий вес? Как оказалось, выдержит. Блин, даже не знаю, где на таком можно проехаться: где-нибудь в метро или в здании. А это вообще удобно? Типа, нужно же согнуться, чтобы умудриться хоть как-то проехать. А сколько вообще человек сможет ехать на чем-то таком? Мне кажется, всего пару минут. Ну, знаете, я бы не стал на чем-то подобном гонять. Возможно, такой велик имеет место быть, если мы говорим о нем, как о игрушке для ребенка. В таком случае он классный, реально ездит. С таким великом будет интересно играть. И еще один великолепный, но гигантский байк. Боже, для кого такие делают? Неужели кто-то на полном серьезе и в здравом уме пойдет покупать что-то подобное? Кстати, здесь мотоциклу пришпандорили третье колесо. Ну, чтобы наверняка, видимо. Выглядит мотоцикл как смесь обычного байка и машины. На таком транспорте можно и классно покататься, и кайфовую музыку послушать. А позади водительского кресла есть еще и пассажирская. прикиньте. Слушайте, вот и бизнес-план подъехал. Огромное такси. Ну знаете, как на слонах, только на мотоцикле. Э, что это? Этот велик безумно странный. Я так понимаю, не поменяли местами колеса? Ну гений, ничего не скажешь. Не уверен, что на этом удобно ездить. Думаю, что что-то такое имеет место быть в качестве эксперимента, чтобы понять, как вообще будет ездить такой велосипед. Вообще-то он мало чем отличается от обычного. Разве что колесами. Но это мелочи. Думаю, если бы мне предложили на таком проехаться, я бы попробовал. Звучит реально интересно. Так, погодите, а это лодка или вертолет? Тут задачка не из легких. Боже, какой гений это вообще сделал. И да, это реально лодка. Интересно, кто сидел в офисе, а потом внезапно понял, что миру нужна лодка в виде вертолета. Не знаю, но этот чел явно гений. Лодка выполнена практически полностью в оранжевом цвете, но местами есть и черный. Выглядит реально так, как будто через секунду взлетит. Лодка двухместная, так что в одиночку на этом чуде ездить не придется. Кстати, внутри достаточно уютненько. Сделали бы еще какие-нибудь шторки, чтобы вода не попадала. Цены бы не было кары тоже всегда на высоте вот на такой красивой штуковине может рассекать какой-нибудь счастливый маленький человек отказывая знакомому в поездке на чудо-машине и кстати будет абсолютно прав уверен будь у меня такая тачка я бы отказался делиться ею наверное я бы буквально сдувал с нее пылинки настолько она классная просто посмотрите насколько же она быстрая вот почему-то я уверен что она реально понравилась не только мне возможно я так думаю из-за ее потрясающего внешнего вида. Это хоть и уменьшенная версия машинки, но она все равно безумно классная и очень похожа на настоящую, полноразмерную. Еще и ездит безумно быстро. Ну классно же! А вот и транспорт для тех, кому главное, чтобы велосипед был красивым, а не удобным. А знаете, почему велосипед без спиц – это не особо практично? А потому что спицы помогают велику нормально амортизировать, более плавно проезжать по всяким камушкам. Проще говоря, при езде на таком велосипеде вы будете чувствовать каждую кочку и каждый камушек. Как вам такая перспектива? Не особо радужная, согласны? Вот и я так думаю. Но выглядит велосипед стильно, к этому претензий нет. Сегодня популярность набирают детские автомобили. Как правило, для детей создают мини-копии топовых тачек. Ну или просто делают что-нибудь незаурядное и крутое. Вот сейчас перед вами просто офигенская детская машина. Посмотрите на нее. Конечно, взрослый человек не сможет прокатиться на ней, ведь она безумно маленькая. Однако дети вполне уместятся в это небольшое чудо. Внутри машина почти нисколько не напоминает настоящую, полноразмерную. Все показатели типа скорости и прочего размещены слева от руля, а не сверху, как мы привыкли. Руль достаточно тонкий, насколько я понял, ничем не обид. То есть перед нами просто прикольная машинка, которая точно понравится многим чисто по внешнему виду.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 Боже мой, посмотрите на это! Это какой-то новый трехколесный велосипед! Слушайте, просто бомба, как по мне! Выглядит не прям плохо, но скорее необычно. Короче, переднее колесо оставили стандартного размера, а заднее поделили на два и уменьшили раз в десять. Ладно, дизайнеры точно попыхтели над этой идеей. Такая конструкция позволяет передвигаться на велосипеде стоя, а не сидя, как привыкли многие. Кстати, на новом велике намного проще выполнять всякие маневры за счет того, что человек стоит, а не сидит. Наверное, эта штука для любителей всего нового. Не уверен, что такая разработка найдет большой отклик у людей, но в принципе затея неплохая. Смотрится такой велосипед прикольно, но я бы, наверное, добавил моторчик, чтобы его можно было считать электрическим. Просто посмотрите на этот странный, но невероятно крутой мотоцикл. Много деталей. Очень много. Честно, на него даже сложно смотреть, потому что глаза прям-таки разбегаются и не знают, за что зацепиться. Там и какие-то механизмы, и трубы, и струны. Даже не знаю, каким образом, но все эти предметы правда составляют одну цельную картину. Мотик выглядит безумно стильно. Кстати, он выкрашен какой-то грязно-золотой краской. Даже не знаю названия. Такой цвет придает ему загадочности. Нет, ну согласитесь же, ощущение, что на таком только в мультиках могут гонять. Да и форма у него какая-то странная. но даже прокомментировать сложно. Форма мотоцикла более продолговатая и приплюснутая, но выглядит прикольно.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 Никаких вам заносов, одно лишь чистое веселье. А вот это уже больше напоминает электрический моноцикл. Прикол этой модели в том, что второго колеса нет. Да, оно и не планировалось. Да, мотоцикл ездит лишь на одном колесе. Выглядит он стилево, думаю, в будущем у большинства будут такие. Чтобы ездить на этой штуковине, нужно уметь неплохо так держать равновесие. Но, кстати, мне кажется, это не особо сложно, поскольку колесо очень широкое. В принципе, кататься на скутере очень удобно, поскольку есть сиденье и подставка для ног. Если вы хотите неспешно проехаться по парку или по улицам города, то это именно то, что вы ищете. Ну а на этом, ребят, я вынужден закончить. А также я не забыл про конкурс на 1000 рублей. Условия все те же. Подписка на канал, лайк и креативные комментарии под видео. И все, ты участвуешь. Но в прошлом конкурсе победил Сергей Гнучий. Я с тобой свяжусь в течение суток, и ты заберешь приз. Ну а вам, ребят, удачи. И всем пока.